Сневший, сам сказал поборимся, сам сказал поспоримся, сам себя и виновать надо елку отдавать. Да и старик уже больно скоро. Погоди, не кончен спор.